бесплатно продвинуть игру для телефона? Многие из вас создают свои мобильные игры и причем это делается в игровых студиях или дома в городом одиночестве. От профи до мелкого геймдева. В любом случае каждому требуется продвижение, больше упоминаний в интернете и отклик от игроков. В нашей новой рубрике «Зона новостей» это стало доступнее. Подчеркнем, это бесплатно. Мы ежемесячно работаем над рубрикой, собираем от вас материалы, озвучиваем тексты и заливаем готовые видео на наш канал с за счет зона game все что от вас требуется это материалы какие они могут быть все просто вы скидываете нам только готовые тексты к размещению в новостной рубрике кто если не вы сами лучше знаете о своем проекте и на что следует делать акценты но это только аудио необходимо подумать и о визуальной части поэтому присылайте видео геймплея трейлеры и многое что можно показать будущим зрителям присылайте свою информацию ход для каждого выпуска рассказывайте о своих новостях будущих обновлений мобильной игры, предрелизные материалы, о достижениях, проблемах и о всем, что может быть интересно любителям мобильных игр. Пробежимся еще раз, вы скидывайте нам готовые тексты и видео, а мы бесплатно это все озвучим, смонтируем и выложим на зону гейм. Таким образом вы немного продвинете свою игру. Важно, на каждую игру мы уделяем не более одной минуты, учтите это, когда будете писать тексты. За это время можно рассказать о многом и только важном. Все материалы принимаются на e-mail до 28 числа каждого месяца. Информация в описании под видео. Удачи в продвижении игр!